Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Ансупов. И сегодня я вам расскажу парочку, скажем так, нелепых задержаний, которые были в моей адвокатской практике. Оба этих случая связаны с преступлениями по обороту наркотиков. Итак, начнем. Молодой человек, скажем так, приобрел с помощью закладок наркотическое вещество, положил его там в карман и спокойно на метро ехал домой. Соответственно, ехать ему на метро стало скучно, и он решил немножко употребить того вещества, которое себе купил. Ну, дурное дело нехитрое, сказано-сделано. Вещество он употребил, ехал-ехал, и настолько у него стало хорошее настроение, настолько у него жизнь заиграла яркими красками, что он не нашел ничего лучше, чем, скажем так, выйти на улицу и начать танцевать. Естественно, это еще было до, скажем так, тиктоковских времен. Человек, который танцует около выхода из метро, когда вокруг ходят хмурые, мрачные люди с серьезными лицами, а кто-то улыбается и танцует, ну такой человек явно привлекает внимание. Ну и он был остановлен сотрудниками полиции, которым, в принципе, ну, для тех сотрудников, кто работает при патрулировании улиц, метро, им не нужны какие-то там анализы, экспертизы. Они и так поймут, что человек находится под чем-то. Очень быстро они поняли, что человек явно что-то употребил. Причем, ладно бы он употребил все, что купил. Скажем так, если бы у него при себе ничего не было и уголовной ответственности он бы смог избежать но у него еще оставалось человек расчетливый решил все это дело разбить на несколько этапов оформили ему, в общем хранение рапорт задержание все как положено вторая история она на самом деле похожа уже группа молодых людей также что-то себе приобрели ехали они на автомобиле домой не знаю, по каким причинам решили они все это дело употребить также в поездке. Настроение у них стало хорошее, расслабленное. Припарковали они автомобиль и сидели в машине, слушали музыку. Вроде бы ничего необычного, но автомобиль они припарковали аккурат на тротуаре. Там, где парковаться нельзя. Естественно, автомобиль, припаркованный на тротуаре, привлек внимание сотрудников ГИБДД которые проезжали мимо. Они, естественно, остановились. Ну и в целом, гаишники у нас тоже, ребята, опытные. Не составило им труда определить тот факт, что люди явно находятся под чем-то. У них также оставалось. Употребили они тоже не все. Ну и также оперативная группа, рапорт, задержание, изъятие, осмотр автомобиля. Все по классике. И в том и в другом случае, грубо говоря, люди попались с наркотиками просто по той простой причине, ну по причине своей какой-то глупости, невнимательности, легкомысленности и так далее. Такие, такие дела. В общем, друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые истории от адвоката. Если у вас есть какие-то вопросы, по традиции, оставляйте их в комментарии. До новых встреч!